Рыжий Мойша. Рыжего Мойшу, проживавшего в нашем дворе, знала вся Одесса. Так и сегодня знают всяких чудаковатых граждан. Ну, например, философствующего мясника и даму, взбивающую на голове гнездо из трех шиньонов. Мойша – тихий, безобидный идиот, любивший безответно все человечество, над которым все смеялись, а иногда и откровенно издевались, несмотря ни на что, всегда улыбался и кивал головой. Говорили, что этой самой головой он стукнулся о лестницу, когда его неизвестно от кого произвела в парадный на свет местная дурочка. Впрочем, этот факт своей биографии больше никак не комментировал. Просто когда его спрашивали, а не придурок ли он, Радостно выпячивал гнилые зубы и отвечал, да-да, у меня и справка есть. Самое интересное то, что при всех своих, мягко говоря, странностях, он был мужем и отцом. Его дрожайшая, не могу сказать половина, а назову это три четверти, была Любочка-автобус. Автобусом ее называли за соответствующие габариты Дама эта тащила на себе пивной ларек, хотя тогда во времена отсутствия частной собственности она значилась всего лишь продавщицей, а Мойша был при ней грузчиком. И несмотря на то, что как представитель теневой экономики Любочка могла бы себе прикупить что-нибудь и получше, но Мойша ее устраивал по всем параметрам. К тому же, чуть что можно было, размахивая справками, заявлять права инвалида. Да, еще скажу для любопытных. Левка, сынок работников пивного прилавка, был совершенно нормальный. Среди обитателей двора жила одинокая старуха Погорелого. Как-то Мойша повстречал эту старуху, всю зареванную с распухшими глазами. Мойша, которому всех всегда было жалко, сочувственно расспрашивала причине слез а та возьми и на полном серьезе пожалуйся, что денег нет и счастья тем более. Мойша видел деньги. Много денег. Он знал, где их взять. И, выждав момент, когда Любочка-автобус потеряла бдительность, вытащил из ларька всю дневную выручку. Когда передовая работница торговли обнаружила пропажу, Понятное дело, в милицию не обратилась, а повела собственное расследование. В число подозреваемых попали чуть ли не два десятка постоянных клиентов. Дворник, даже пожарный инспектор, но только не мойший. И когда Любочка на высоких нотах чехвостила все человечество, заявилась старуха Погорелова и вернула пропажу. Заработав тем самым от хозяйки ларька законную денежную благодарность. Заработал и сердобольный Мойша. Вопли из окна пивных предпринимателей доносились целых полтора часа. Воспитательная мораль сводилась к тому, что самому брать нельзя, надо попросить. Урок был хорошо усвоен. Скоро к Моише стали обращаться все, кому нужна была помощь. А он уже просил Любочку. Она не отказывала своему рыжему мужу. И уж так получилось, что в нашем дворе это были самые, что не на есть, благотворители. Даже не сосчитать, скольким людям они помогли в те годы. Вплоть до своего отъезда в Израиль в конце 80-х. Вопрос – Областной психоневрологический диспансер в советское время называли свердловкой. А почему? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.